В плане подготовки вот, проблемы, почему я говорю про законодательную базу? По большей части нашей законодательной базы на сегодняшний день вообще не совершенно. Возьмите тот же самый ФАП 128. Я русский человек, я почитаю. Вот вы мне скажите 5.84, как это понять? Те слова, которые там написаны. Никак. Пилот должен ежегодно определять летные характеристики воздушного судна и сдавать поэтому экзамен. Это как определять? вы меня переведите на русский язык, а это закон. И таких вот пробелов очень много. Почему я понимаю? Это технический перевод. Но там в таком случае, там в законодатуре, должен сидеть редактор, который должен редактировать, Ты должен быть юрист, чтобы они были из закона нормально написаны. И чтобы они были понятны мне, как преподавателю, они были понятны как пилоту, пилоту который должен обучаться и должен сдавать какие-то там зачеты, экзамены. Следующее к программам нет требований. Тут факт 399 размыл полностью. В результате, каждый аутс, в том числе, Денис, подтвердил, когда приходит представитель аутса с программой, он пройдет 7 кругов ада, прежде чем что-то утвердит. Я скажу, что реально 399 факт не действует. У нас в феврале месяца находятся две программы, которые октябрь мы никак не можем утвердить. Самая большая проблема в том, что это государственная структура омское училище, она готовит пилотов для коммерческих структур. Государство не заинтересовано экономически готовить, Соответственно, отсюда и вывод. И стоимость и летного часа, и та, та подготовка этих пилотов, которые, которые не нужны государству. Заинтересованы те потребители заинтересованы. Они готовы финансировать, но нет механизма. Инструктор, что он будет там делать за эти 70 тысяч? Технику, ее тоже нужно обслуживать. Это денег стоит. Государство не заинтересовано в подготовке пилотов для частных структур. Были когда-то государственные структуры, соответственно, работал этот механизм. Сейчас механизм менять нужно. Экономическая ситуация в стране в корне изменилась. Вот основная проблема. Поэтому, поэтому и нет у нас, то, что держат они и готовят коммерческих пилотов, может быть, это правильно. У них база есть. Но другое дело, что подготовку-то надо править. К чему сейчас придет эта ситуация? Очень легко предсказать. На сегодняшний день подготовки нет. Соответственно, рынок у нас будет создаваться в вакуум. Вакуум чем будет заполняться? В первую очередь, ростом зарплаты. Нужно как-то привлекать, будут перетягивать и между собой конкурировать компании. А следующее заполнение рынка гастарбайтерами. Это пойдут с Украины, с Белоруссии, с Киргизии, с Узбекистана, откуда только могут, с Казахстана. Почему? Потому что будет расти стоимость зарплаты каждого традиционного специалиста.